Редактор Отнимаешь чью-то жизнь. Скажи за что друг друга убивать. Ведь это вовсе не твоя война. А потому скажу лишь о потом. Желаю чужого может дан наказ, Не вас желай чужой жены и дома, Не выполняй преступный тот приказ, не позволяй, чтоб душу Бог погинул, чтоб черви в ней в бессмертной завелись, А хочешь убивать? То крест не свой если готов ты отнять чью-то жизнь скажи зачем друг друга убивать ведь это вовсе не твоя война и потому скажу лишь об одном оставь войну вернись родной свой дом Будь глупцом и душу сбереги Лишь силы тьмы ведут вас на убой Ведут тебя и всех, кто там с тобой Врагов. Но силы тьмы ведут вас на убой, Ведут тебя и всех, кто там с тобой. Соседи мы с тобой, они враги, И вас ждут нас мамы и отцы. Поставь войну